Небо давит, так не хватает высоты. Снег не тает, об этом знаешь только ты. Лютый ветер не затушил огня. В свете осталась тень твоя, боль душит, а на душе змея. Эй, послушай, а, может, это был совсем не я? Снег не тает, и осень не моя, Кто угадает, но эта песня соловья? Завтра жгучий подарит солнцу свет. Буду круче, не глянусь тебя там нет. Ну а если тучи, месяц проглотил, я услышу лучше. Ты б не приходил. Воля душит не по весеннему сады. Водка сушит, я потерял свои следы. Эй, послушай, ведь эта песня про тебя. Я послушный. Я так устал. Сожри. Да будь добри меня.